Эй, hey, здорово народ, с вами ГОСТ Play. Мы продолжаем Игру Resident Evil Третья часть Джилл Валентайн Мы остановились где-то в магазине Пончиков, вроде бы так У нас все хорошо, все пойдет Вроде бы так что нам надо, я не помню, нам нужно дохуя чего? Нам нужны ключи. Я опасаюсь туда идти. Этого дядю тоже надо бы прихуярить. А дай ка мы исходим сначала сюда. Ага, я понял. Мы вернулись. Мы вернулись. Ну-ка. Да как? Блять. Скрипты ебаны, наверное. Нам, да, наверное, нужна еще рукоятка, чтобы повернуть. А, ну да, ну да. Пойдет так. Так, восстановите питание с подстанции. О! Сейчас идем обратно значит так все нам здесь кто-то есть мы потом пойм хотя ладно давай посмотрим что там есть есть там кто-то есть вы из юбисис да тихо тихо Брось, не смотри на меня, так я не заразен! Нет, я только... Нет, стой! А -а -а -а! Нхрена! Claro. Он был заражен. Возможно, был заражен. <ус continuing> <começou rubbingadım> У вас, Старс, все такие трепки. Неудивительно, что вас так много полегло. А вы откуда? UBCS? Убивайте своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь в метро! здесь такая сердобольная дамочка не нужна. давай сандаль ты куда там Ты куда ноги у тебя хватит на дойти а мы здесь пока что дневник тренировок 10 июля 90 килограмм 12 кругов пробежки по двору два в повторов выкуски тюрага короче мне интересно мне их тренировки как-то он поднялся по, по лестнице, а мы пойдем. Хотя давай глянем, что там. Можно же обрезать, если тут можно это. А мне кажется, нихуя невозможно. Так, ладненько, мы вернемся за дробовиком и за всем остальным. Сохраняшка. Не знаю, зачем я по очереди со сохраняюсь. Никогда этого не понимал. Так. Так. Полем по лестнице. <coughs> Никогда этого не понимал. Зачем и для чего мы так сохраня... О, ну да, ну да. Нет места, блядь, у нас. А можно только-то увеличить, блядь, свою сумочку? А то у нас сейчас дробовик появится, она, нам, блядь... Так, и дробовик некуда пихать. У нас, наверное... У нас здесь, наверное, нихуя нету. толстый, блядь, ты долбоёб, что ли? Давай, еще ты встань. Ты откуда нахуй здесь взялся, блядь? Так. Так. Вообще, ч? Почему, блядь, пароли от, от сейфа не нашел? Ну, наверное, зато возьмем дробовичок. Давай. Да ты сучка откуда? Один хуй станет. Так, у нас место для дробовика нема Нам-то положить его. Так, ладненько. Что мы сделаем? Мы используем. Хули нам делать? Так, все четко. Все четко. Так, здесь у нас ключ нужен. Все. Да, потом возвращаться, блять. Вот он весь резидент. Сори, патронов мало. Я, я, я так убегу просто и все. Жичок. Я пробегу. своими булочками булочками блять ну как я уже весь за разными кажется на как они меня хватают я вообще хуй знает нахуй придумали систему вот этого Уворачивание, если он нихуя не канает, я вообще, нахуй не ебу. А в них стреляешь, они, блядь, появляются, появляются, появляются, появляются. Проще, блядь, просто так бегать нахуй. Так, я не понимаю, это игра такая мутная, или я слепо стал? что здесь, но мы сходим сюда. Опять тренировки. Так, записка предсмертная. 28 сентября. Во... Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думаю, вот я знаю, что такое, отполагаю, что не сломалась сломаюсь, Чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна быть, должна быть легкая. Быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого ни винтовка, ни произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что будет дальше. Хуже. И если это только начало, зовите меня трусом. Поливать. Другого выхода нет. Либо бы мое тело не стало после того, как я зажму нажму на курок. Ну так ты себе же мозги вышиби выше бы. Как тебя станешь-то? главного мозги стреляет так записка электрика общественные генераторы представлены гильдии электрика фрактон -Сити. отключение света продолжается и и гильдия решила на времени остров расставить все в городе несколько электрогенераторов. их может использовать любой но помните что эти ребята с высоким напряжением если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, кстати, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки, ясно? Если генератор всыплет из крами, не подходите к нему. Не глупите безопасность превыше всего, как говорится, если мы переживем эту бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик, Сэм. Все, я понял, я уяснил, я же не тупой. Блять! пошел ты что? а че это было? псина иди нахуй блядь я люблю собак нахуй здесь они хотя бы такие проработанные блядь так сходим-ка мы сюда Вот четко. Ну давай, я хочу использовать его сразу. А использовать сразу его, конечно, нельзя. Блять, что за бред? Я хуею. Почему нельзя его сразу схавать? А, давай, похуй. Граната нам наверно. Так, выбрать. Ну я же, она же у меня в руке, почему она сейчас находится здесь, блядь? Так, ладно, пойдем. Может, кого-нибудь бракнем сейчас с ею? Так, здесь нихуя нету. Лови. Вот и все. Все, чеки бамбуни Так. Подстан... Да, блядь. Где мне такие ключи найти, ебаный рот? Они, может, дальше будут? Но если они дальше и будут, а, короче, похуй, больше ничего не буду собирать. Пам -пам -пам -пам -пам -пам. Пум -пум. Просто не жалею патронов, блять, у меня. О, место освободилось. Все четенько. Красная трава. Записка. Факт. Он on... факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам. Так. В связи с участием вспышки эпидемии принято решение отключить подачу энерго... электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Базар нет. Так. Пусть будет здесь, пока мы оставим от эту порох, и все. Слава тебе, бос, боже мой, спасибо за два квадратика. Так о, о, Пахнет как о, даже думать не хочу я понял что здесь будет пиздец Зеленая дрова работает Нач... начинал казаться, что чат никогда не вернется из обхода и я засунул туда голову черт возьми в следующий момент у меня в горле уже извивалась какие-то личинки я... Я довелся, задыхался, но этим маленьким ублюдкам все было нипочем. Вылезать они не желали. Я шатался по всем сторонам, а потом увидел ее. Зеленую траву. Одна же бабушка мне сказала, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Поэтому я схватил ее, засунул в рог, превратил. И вот терраса, эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Я никогда не был так счастлив от того, что меня сточнило. Я снова выберусь оттуда, чтобы поискать чада. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужна эта... И нужно есть зелень. Базару нет. Сказали, можно так делать. Служебная записка с подстанции. Ключ от секции высокого напряжения пропал. Замена ожидается только через неделю. На это время нашему сотруднику смены выдана отмычка. Она существует в единственном экземпляре. Терять ее никак нельзя. Поэтому, когда отмычка не используется, она хранится только в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не забрали ключ. Просим, нашедшим просим сдать ключ Кейт в отдел общества делопроизводства. Подъем. Мне не, не просыпается, слушай. Так, Отмычка. Давай футляр Так, изучаем Что это? Отмычка, ну отмычками мы пользоваться умеем Наверное Обливион, рим. Ой, опыта дохуя Так, ну я понял, мы сюда шли чисто из-за отмычки Использовать. А, ну она сама работает, да? как бы... Ой! Начинается, начинается. Вот <свистит> Зеленую траву надо кушать. вытащить. Так. А как? А как ее вытащить? Блять! Как ты так-то? Пала, да? Отпала, сука. Суча, ебаная. Так, ну ничего страшного. идем Так, поехали. Блять. не видно их сверху, сука. А, -а, -а беги. Давай! Ну как? Ну я же увернулся, блядь. Ну пиздец. Пиздец, я в ахуй. Пошел ты нахуй. Не, я сейчас дохну. Я сейчас дохну. и блиц и лицо у меня почесывается блядь. подожди подожди подожди это была хуйня это где-то есть она где-то есть давай давай давай давай ящичек ящичек Ну и что там? <свист> да. Как бы вообще патроны мне сейчас в данный момент нахуй не сдались. Почему? А потому что, блядь. Нахуй нам не надо. Мне нужна зеленые трава, чтобы чтобы выболевывать червячков. Ладно, будем более внимательны. О, трава, похуй! Ну давайте, нападайте Не знаю, нахуя я залезу. Ну, надо, наверное. Что здесь я тоже без понятия. Бля, слышно же их, нахуй? а Блять, ну пиздец, нахуй, а. Блин, нахуй, сучка, ебаная. Все, пиздец, заблудился, нахуй. Нахуй я срезал, блядь. Хупами куда ушел, тупо, нахуй, что это, блядь. Я хуею, нахуй! А ее тоже надо было включить, что ли? Да, ее тоже надо было включать. Поймали, блядь, залупы, ебаные, нахуй. Готово. Теперь валим чуть -чуть. Ты в курсе то, что, блядь, надо время, чтобы мне хотя бы съебаться, блядь? Я просто не, не вижу их, нахуй. А мы сейчас сдохнем, что? <сёк> Все хули, блядь. <сёк> да, <сёк> да ну нахуй. Где блять идем еще? Чевелейс нахуй. Так я не понимаю, <свеч> я понял. Я понял. Мерзость. Все заново, нахуй. Ладно, зато мы все поняли, все уяснили. Да этих пидоров, блядь, не увидишь, нихуя. Так, мы идем сюда. Ну, да да, блять! Откуда ты, сука, взялся, блять! Я сейчас вахую, блять! Нету, блять, их нахуй! Берутся, блять! Откуда, блять, если... блять вылез нахуй поймешь блять опять все хилки проебал блять давай свои патроны нахуй на пистолет блять ну давай Когда, сука, блядь, стоишь, ждешь их, нахуй. Они, блядь, не идут, сука, блядь. Когда, блядь.. Давай, сука, назад, нахуй. Чай я тебя, по сума, нахуй отсюда пойду. Ну... Давайте нахуй. Идут. Ну, блядь, ты взорвешься. Нет, нахуй. Ч ⁇ не собираетесь? Ну, серьезно. Куда побежал ты, мышца, ебаная? Уроды, и еб... блять! Вот когда нахуй? Вы ебаные, блять. Ждут, когда я поверну спиной, короче. Откуда ты взялся-то со спины, блядь? А где друг твой нахуй? Не хочешь при... в гости, блядь, зайти нахуй? Готово. Перевалим, матери. Да хуй кто нас пустит, блять Давай-давай-давай-давай-давай-давай Че, блять, ебаться хотел со своим дружком, блять Куда нахуй Лежать, блять Урод ты ебаный ну вроде бы все Так, теперь нужно к пульту управления Да, это была Ёбля может быть, может быть. Так Ну что-то я здесь Тут не собрал Ну и хуй с ним А может Сейчас и надо туда снова опять идти, блять Да это дрочь, пиздец, нахуй. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, блять Да блять Они еще и не сдохли все Не нахуй, короче, не хочу дойти Поджарили, вроде поджарили, а вроде бы не сдохли. Так, что нам надо? Это что такое? Нам... Куда надо? Карлос, это Джилл. Подачу Яс. электричество включила. Так держать. На очереди система управления маршрутами. Ее можно включить в офисах метрополитена. Ага, я знаю это место. Я тебе не напарник. нахуй на английском разговаривал. Да. Так. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, Давай, зайди ты, ебаный. Ты Нам сейчас бегать от него. Сосни. А я могу туда зайти? Походу нет. Джил, беги! Да ты чё, сука? Можешь ебаться. Да ты иди до да, аху, блядь! Тупая сука. Блятин, ты чё нахуй не бежишь, блядь? Как от него убежать, если на ней бежит, блядь? Похуй на жизни, блядь. Нужно маневрировать. Нормально, увернулся, прям. Но ну, и ты чё? Нахуй! Карлос, эта тварь еще жива, преследует меня. Что? Беги, возвращайся в метро. Сначала разберусь с маршрутом. Сиди, блядь. Что у нас тут есть, блядь? Ах, порох. Быстро будет. Красный камень. Похуй, давай так, сохранимся. А что у нас? А. Да. Оу. Давай, давай. Так. Что нам? А куда нам? Офис. Из офиса... Метро. Станция метро. Блять, а где офис метро нахуй? Офис метро. Наверное, сюда нам на... А на... Очень-очень, блять, интересно нахуй. Очень, блядь, интересно, блядь. Нет, блядь. Нахуй мне упрощать, блядь, эту хуйню, если, блядь. Да обезьяна ебаная, блядь, откуда-то вылезла, хуй помешь, блядь, я ничего сделать не смог, блядь. Давай, нахуй, похуй, блядь. мало такую путал нахуй. Давай, блядь. А что здесь, А что здесь? небо сука появился блять ты ч ⁇ макрощелка будешь бежать нет Чё за дрочь, блять иди нахуй блять чевахуй блять Ну, прикольно, что такие враги существуют, но, блядь, это же дрочь, блядь, А, ага, увидел, блядь. Я хуею, просто хуею, блядь. Что, блядь, возьми ты нахуй его, блядь. Пошел нахуй, блядь. Ой, блядь твой, такое блядство в натуре, блядь. Надо... Сейф, блять А как сейф-то, сука Взломать-то, нахуй Так, поезд завершен, другая карта Это нам надо Что-то там Так, стоп Выйти сюда По по лестнице поднимайся, поднимайся, поднимайся поднимайся сучка ты ебаная, блять, вафликой нахуй слышишь, Немезида ты можешь, маленько отъебаться не понял Давай, открывай откуда ты? Да открывай! Что-то может быть, блядь! Опять хуйня вот эта вот! Нахуй она мне нужна, блядь! Качественный пор. Агай! В жопу, блядь, засну, да, себе его, нахуй! Базару нет, ну, блядь, его некуда пихать, сука. Не, все забито, блядь. Ебать мне еще на улицу выходить, что ли? Ну да, блядь! И че нахуй? Что за прикол, блядь, не сделай? Такой. Короче, походу, ты идешь нахуй. Соряну, блядь. А я что сделаю Не сделали здесь сразу использовать. Так. Налево. Давай, давай, матушка, беги, блядь. Так, Б, Да ты, сука! Откуда ты взялся здесь? Ты же не умеешь телепортироваться, блядь. Блять, такая там обезьяна нахуй. Что тут у нас? У нас тут трава. Ну похуй, просто использую сейчас. Да как? Я влево ушел, блядь. Ушел бы вправо, он, конечно, меня вырубил бы, нах. Так. Если мы пойдем прямо, нам надо прямо. Здесь у нас сейф. Так, так, так, так, так, так. Пойдет. Пойдет. Да ты беги, блядь. Сучка Что тут может Ой Блять. Так Нам надо куда Зайди ты Ебану Потом Нам надо да что? Ли? Так, и снова здесь. Да здравствуйте, нахуй. Карлос, я в комнате управления. Что дальше? Отлично. Теперь нужно проложить маршрут. Ладно, одну секунду. Ну и что там у нас? Патрону для дробья, А, Ааа, понял, не понял. Так, изучим. Итак, и куда нам надо? Поезд стоит на Redstone-Street. Нам надо на Фокс Парк. С компами разберешься? Эй, я же Супер Коп. Считай, уже готова. Так. Так. Амм. Ну-ка. Редстон стрит, а, ага. Так, мы не едем, то есть по ч там, блядь? Ага. Блять, пауст, ра, блядь. Ра а, или па? По... Пауст, а что, блядь? Чё это такое, нахуй? Так, ну мы находимся на Редстон Стрит. Редстон Стрит. Ноль. Два. Это у нас... С. А. Фо. Эстэ. Нихуя не эстэ. Сто... Так, -са. это у нас 0 два. Ракун централ. Ракон централ у нас. Это что у нас? Получается, мы едим 02. А здесь у нас. Так, у нас есть только. 0... Что там, блядь? 0.3 нахуй. А. 0.4. Невозможно установить маршрут. Попробуйте еще раз. Подожди. Нам нужно на <coughs> Фа 0.2. Вот, блядь. Фа 0.2. так стоп стоп так ра 04 мы доехали оттуда и нам нужно что там блять желтым са 02 са 02 там. а тут нету проездов так ошибка Так, Ра-03. Так, Фа 02. Ра-03. Маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут для поезда Джил, ты Да ясен ним... хуй, блядь. Мы пока поезд к хуй, а ты умный, блядь. За мной, блядь, это. Уродина, блядь, гоняется, ты-то давай к нам, короче. Что там еще блядь? давайте мне аптечку места нет у меня нету места ни для аптечки ни вообще ни для чего нету пошла нахуй я думал я умру сейчас но а что я сделаю мне аптечки-то дороже, чем вот эта граната, блядь. Что ж? Джил. Ну ты пиздец. Побежали нахуй. Так. Ой, так, на, на, короче, похуй мне надо все нахуй. Побежали. Так, мы пойдем. Что там? Тихо. Да, зайди, зайди, зайди Ебать Ебать Ну да, блять Гандон Штопанный, нахуй, квашенный, блять Боже, нахуй как вы заебали блять нам уже заканчивать надо игру блять ну точнее давай давай возьми блять что это да ну нахуй тебя патроны возьмем лучше нам уже заканчивать на добираемся до метро и все нахуй на этом мы заканчивать будем. А здесь сейчас нас будет пасти кто? Не умрите, да. Это вот этот полудурок, блядь. Так. Малёк! боже тебя блять куда сосиска ударили ты там чуть не ногу не переломала блять а -а -а -а. да. это пиздец В пизду блять нахуй у меня он сейчас уйдет нахуй Мяяяяю <свист> Пэм Бежим на всех скоростях нахуй <свист> Давай давай давай Да блять ты, ты даша, ебаная блять да блять натуре целился блять нажал уже блять она не, не целится нихуя блять ты улиточница ты ебаная, нахуй за тебя играть вообще просто можно убиться нахуй прям так нахуй давай давай давай нахуй она мне нужна а мне еще не узралась это граната блять Сорян, у меня зеленого, блядь, нету. Okay, Ой, конечно, блядь. Что? Объединить. С каких пор, блядь? Мне эта хуня досталась, а, а дробовик, блядь, поменялся полностью. Похуй. Мы на это заканчиваем. Ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите видосы. Ссылка на плейлист в описании видео. Всем пока. Так, надо сохраниться.